Сегодня со мной Сергей Плей и Матвей. Всем привет, привет. здарова. На этой карте. Подождите, ну куда вы? Надо же было этот прочитать, что написано. А я могу прочитать. Итак, строил Никита двенадцать. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал изменять. Короче. Спасибо. Суперскорайбер. Ссылку на канал писал вручную. Молодец. Так, скорость берем. Исцеление, прыгучесть. А, Матвей нам все выдал. зрение насыщение Так, а как тапнуться? А вот спавн. Матвей ты тапнулся уже. Да. О, тут удобно. Покажи. О, вот все. Under, Сила, ты тоже mm -hmm. все покажите все кирки, кирки, все покажите. Вот, ребята, видите, кирочки, кирочки. Карта небольшая, я вам хочу сказать. Итак, ну, давай, 8 минуток, 8 минуток, погнали. Давай, так, ну, не знаю, карта у нас маленькая, если честно, но в объемах больших все-таки. Ну, я бы не сказал, что прям... Не сказал бы, не сказал бы, но все же. Все же. Так. О чем мы? У кого какой блок? О чем мы не разговариваем? Ну, у меня у, красный. Меня, у меня зеленый. У меня у Тебя зеленый. Стой, подожди, а чего все бетон? А у меня таракота? Я не понял. Да, у меня тоже бетон. Ну, потому что красного бетона нет. Есть. Ну, пофиг, давай уже с ходи. ходить. ладно, бомжара. Ладно, побуду бомжар. Вот именно. хэштег Матвей Тулох. Ой, бомж. Да, Матвей, Матвей бомж. Печально. Так, печально. Ну, и первая тоже сойдет. Печально, не печально, но... Сама лезет. Всё, можно ставить уже ж. Конечно. Я уже прячу. А. Уже знаете, сколько Ау. времени прошло? Знаете, знаете, минута. Минута, ого. минута. Понимаю, понимаю. Ох. Паркурец даже какой-то имеется, я вижу. Угу. Я не понимаю, как мне забраться наверх. Вы как-то понимаете? Я да. Понимаю. А я единственный, походу, не понимаю, как мне забраться наверх. ай ай больно, -а, больно, больно. А, а нет, Все понимаю. Мне здесь нужно, конечно, действия всякие. Блин. Наверх э, тут, забраться конечно... ради ничего, правильно? Правильно. Или, или ради чего-то всё -таки. Да ну ё ну что это такое? Я буду проходить сраный паркур? Да паркурчик Блин, не паркурчик как так-то а так сюда можно запрыгнуть все ой а я вижу тут сереженька у нас уже спрятал я сделал такую кладку нормальную я все везде кладками делаю кстати не знаю как вы реально кладками делаю не знаю как вы но я не, не понял Плохо, все. Слова больше ничего не имею плохого, да? На кого? Хорошо. Да, на, на, на карту. Так. Ой, ребяточки, а вы увидите мои постройки, но, наверное, не сможете их достать. Хотя, ладно. Потом как-нибудь это решим. Опа, Серега, ты что, ты что, ты что, портал нашел? Серега, подожди. ты молчишь? Серега, что а ж ты молчишь? Ты там коварничаешь или что там делать? Ты молчи. Вообще. Он вообще вышел. Алло, Поним. Бус. Понимаю, нормально. Ну тут, я думаю, надо сделать э, такую укладочку. Приятный это... понадобится для вас. Нычек тут не очень много. Нет, нормально. Нычек очень, а как по мне мало. Нормально. Йоу, что такое? Я-то, не ничего. Я просто кое что нашел. А блок мой. Не, не один нас, а не один. Не один? Да, ты кладки делал? Нет, ну, три, три блока максимум. Три блока? Сейчас посчитаем, сколько это. Не может посчитать до трех. Не на Явно их больше, чем... Ого, тут их целых четыре. Я четыре. Нет, это какого цвета? А, все, я понял. Все, забей, забей, да. Я не синий, бро, бро. А, это не, синий. не ты я синий. Я синий, я синий. А да ты красный. Я красный. А, ты красный, а зеленый, Серёга? Подожди, стой. А, все, все, все, все, я понял, Матвей. <laughs> ты там кладку делал, да. Блин, я, я запутался в лабиринте. Ой, господи, я я задел, думаю, я то кладку. <laughs> Леха, Леха, гений, Леха. Mm -hmm. да я хочу <laughs> просто сделать умнее. У меня получилось. Блин, нычек реально мало как. Согласен, ну не знаю, ну вроде бы. Вроде Почему бы и. Нет? Вроде бы. Я, кстати, вообще ни, ни, ни одного вашего блока не нашел. Да я ни одного телепорта не Здесь как будто бы в картинах ничего нет. Нет, нет, нет телепорт есть, телепорт есть. Один точно есть, на который я наткнулся. Наткнулся? Да-да-да. Ой-ой-ой, а чужая же а ты тоже увидел, да? Ну только из <с красных <с блочков, Матвей. Ну Но там их не четыре, там их. О, О нашел, э, чей зеленый? Тимо. Понятно. А можно будет добыть бетон, который нас спавне? Нет. По-моему, он как раз тебе ничего не даст, потому что он в нуле. Ладно. Опа, зеленый блок. А, так, да. нашел еще лексоблок. О, вот, Серега. Серега. А. Ладно, Давай. А куда идти? Куда идти? Да вот сюда, Сигур. Давайте. Время на искательность у нас 5 минут. Наискательность, вот это? Да, готово. Раз, два, три. Заскамел. Нормально. Так. Чтенька, четенько. А че вы не увидели, что ли, ту штуку? О, кокосик, а шо ты телепортировался там? Я просто знаю, уже где будет э, кладка и побежал туда. А Серега, а ты знаешь, где моя кладка? Нет. Эм... Не знаю. А, я знаю йог я... Ну вот так стой, стой, а как мне воспользоваться? Мне жбуками надо воспользоваться. А, знаю, по я как-то туда это запрятал. Не а -а -а. знаю. Чего, Арт... э -э -э, Леха, ты бешеный? блоки. Не, ну я-то бешеный, но у вас-то там времени не так уж и много осталось. Это равно вы, там, помните. меня это уже больше блоков, чем я там спрятал. Нифига себе, ты мощная. А! Кто-то ворует мои блоки. Не понял. Это а Матвей, сто процентов. А, Матвей, ну так нечестно. Ну я ж нашел Алло. Я тоже. Я вообще-то тут бегал. Тоже. А, но я но нашел первый. Я тоже кое-что нашел. Ай, блин, я думала, так ну ничего, так страшного. А я помню, я еще Лехин Лехин блок находил, надо. Я помню, я твой находил. А если сейчас подождите, целых два Лешиных блока и все, и еще знаю а где тоже один. А я знаю где много Серегин. Блин, тут уже его нет. Только Блин! Найти это место. Да, я там огромнейшую кладку сделал, просто пипец. Там я не знаю блоков пять минимум. Кстати, тут такая, знаешь, вот этот пол, и в нем есть дырки, оказывается. Дырки? Дырки, да. А ты где, Матвей? Я под диваном. Я под диваном ничего нету. Да, да, под диваном. Пацаны, я забыл про одну нычку. Я помню, там были Серегины блоки. Да, забыл. Бегаем туда. Капец, жалко, что ты. Жалко, жалко. Ну ничего страшного. Может эту нычку уже кто-то япчить? Стой. Еще один. А. <ос pluggedeni> <five Hindu> <days> Боже. Ahora, <cultureứ> а вдруг? So кто-то нычечки тут все обчистил. По-моему, я уже не могу ни одного блока найти. Так, э, два блока Себеоги уже хорошо. Как, Боже, я, вы когда про, ну, уже проиграли, ну, типа, время закон. Кстати, что по времени? По времени? Минута сорок. Mm. Так, прочитаю да этот лабиринт быстро, блин. Хотя, без... это, бессмысленно его. Да. Блин, я так боюсь за свою нычку. Не бессмысленно, не бессмысленно. Тут, оказывается, кто-то... Да, прям вот. Мои блоки, да? Да, да. Я тебе скажу, я только что там чипс обчистил где-то пять серебряных блоков. Пять? И только что оттуда выбежал. Не повезло тебе. И не повезло. Подожди, пять блоков ты обчистил? Где пять блоков там? Да, где-то там обчистил. Мои пять блоков. Верно, я не знаю. Значит, Боже! Я так, я так тупанул! Кем это были блоки Лёхины! А, э, чё? Блин, я выбраться не могу. Пацаны, можно я сломаю карты? Я а, а, Серега, шок... Нет, это блоки этого. Это блоки здесь. А, а Все, я понял. Да-да-да-да. Поэтому, поэтому я и ломал, понял? Угу. Аккуратно ставил. Блин, жаль, жаль, жаль, жаль. Что бейм. здесь? Блоку невозможно прокалывать. Ел. Ел. Я сюда выжил. Я выйду из видца, разбил. Не выйду. Жаль. В принципе, у меня есть много блоков, чтобы одержать победу. Я у меня тоже. столько же, сколько и дается на прятки. Ого. Ой, я тут на нашел такую. Ну, тут конечно. Я тут я тут немножко зачистил. Ой, а у ну, ну ладно, мешком, я вообще. уже на центре как раз. Давайте, и, не, не на центре, давай, а, ну там, где мы со короче, вот там, где много, ну четыре блока. Да. Таких Каких ярких? Выпивайте, молчком. Вы ну, офигеете, отнычек! Вы офигеете, отнычек! Так, давайте сначала построимся, так вот я. Давайте, так, вот, я и вот, вот мой. Что Поняли? Говорим. У меня мало блоков, ребят. Да, у меня Мы с Серегой на одном уровне. Вот реально. Здравствуйте. Подожди, все? А где я столько блоков прятал? В смысле? У меня тоже вопрос. Хотите покажу? Да, давай. Я уже забыл. Ай, блин, я забыла, у нас эффекты снялись, я упала очень сильно. Хотя, а как тоже? я по-другому спустил все. Здесь где-то была дырка. Дырка. Под была? диваном. А-а-а! Под диваном дырка была. Вот, видите? Вот здесь. Ну. Вот сюда это запрыгивал. Дырка. Да, здесь я я здесь нашел где-то шесть пять шесть блоков моих. Угу. Вот здесь а не я, здесь прятал. Не... я а не, ты... не прятал здесь. А не твои, господи, я нашел матвейные Я забываю, что ты не что ты не красный, а этот зеленый. А как отсюда выбраться? Дырочку ну, прыгнул. Да, без эффекта. Ты тоже. Ещё ладно, все, ребята. Спасибо большое Стой, Стой, стой, стой, стой, стой. Давай я тебе покажу свою нычку. Там, где я помню её. Вот она. А, серьёзно? Что? Так я здесь искал. Так я здесь смотрел. Я здесь добывал блоки Матвейны. Я Сейчас знаю, где ты один. А я знаю, где много, Серёгин. Блин. Тут не было этой нычки. Тут моим были блоки, я согласен. У меня вот тут вот блоков. Чего? А может, это ну, другая? Там а оставалось, ну. я не знаю, секунду. Ну ты уже говорил, и я последний уже доставлял блоки, потому что время закончилось, и мне больше некуда ставить. их. Ладно как-то странно. Я по пересмотрю потом на видосе. Там, и... там, кстати, да, там, кстати, не было ни одного блока, я видел. Там, ну, было здесь знаю. блок, здесь в Матвее стояли три. Ты уверен? Может, это с другой стороны просто было, но я заходил, сюда не было ничего. Не знаю, блин. Ладно. ладно. А, кстати, Матвейн блок вот здесь вот на самом очевидном месте никто и не добыл. Где, где? А? где? Вот тут. И смотрите, что находилось под Матвейным блоком. Матвей сам себя загнал в ловушку, смотрите. <смех> ну там, короче, а, у меня блок. У меня таких куча было. у меня, короче, там блок кстати. Все, давайте, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Пока. Ай, а не бейтесь.